И всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Практика IT. И это мини-видео. Это новая рубрика. Я ее буду выпускать. Я не знаю, как часто, но я ее буду выпускать. Суть этой рубрики заключается в том, что тут будут мини-статьи озвучиваться, и само видео будет не такое продолжительное. Дроны-убийцы со взрывчаткой, антиутопия набирает обороты. Министерство обороны Великобритании объявило конкурс для компаний специалистов в робототехнике. 900 тысяч фунтов стерлингов для любых компаний, желающих поставить ему вооруженные дроны, способные порхать в городской среде и даже совать свой электронный нос в торговые центры и частные дома. В рамках тендера ставятся три задачи. Задача один – Это разработка оптимизированной беспилотной воздушной системы, подходящей для использования в городских условиях. Задача 2. Разработка оружия или бомбы, которое будет прикреплено к результату задачи 1. Задача 3. Состоит из объединения задач 1 и 2 для создания беспилотного летательного аппарата, который может надежно летать по городам, не врезаясь в здания, способные вести бой внутри них, убедиться, что дрон не беспокоит высокие препятствия, городские каньоны и замкнутые пространства, а также сложная электромагнитная система. Также Министерство обороны заявило, что ищет решение на базе ИИ, который уменьшит умственную нагрузку на операторов и улучшит производительность данных аппаратов. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока.